Приветствую всех! Вот и пришло время подвести итоги опроса из предыдущего видео. Напомню главные темы опроса, что заставило вас поверить в плоскую землю и что может заставить вас вернуться к официальной картине мира. С некоторыми оговорками мне более-менее удалось это выяснить. Среди полутора тысяч комментариев нашлось буквально несколько человек, которые постарались всерьез ответить на этот вопрос. С них мы и начнем. В первую очередь я благодарю их за старание и потраченное время, несмотря на, скажем так, неоднозначность их высказываний. И давайте перейдем непосредственно к ответам и их разбору. Самый сложный и долгий диалог у нас произошел с данным плосковером. Именно из-за продолжительности этого диалога видео долго не выходило. Всю эту ветку комментариев я, конечно, зачитывать не буду. Расскажу только самую суть. Остальное вы можете и сами прочитать. Итак, что заставило его поверить? Некий эксперимент с лазером над водной поверхностью, где якобы луч светит вдоль плоской воды на высоте 50 см. Оригинал видео спрашивайте у моего оппонента. А что бы его заставило поверить в шарообразность Земли? Тот же эксперимент, но давший бы результаты как для шарообразной Земли. Долго и нудно мы разбирали этот эксперимент и сравнивали с аналогичным экспериментом от National Geographic. Оппонент сделал акцент на том, что у них эксперимент якобы более правильный, более научный, что бы это ни значило, и у них якобы нет возможности для подделки. Опять же, весь диалог вы сможете увидеть под предыдущим видео, напишу только суть доводов. Один из них, что якобы мошенники из National Geographic то задирали луч вверх, то опускали его вниз. Конечно, я пытался объяснить и поднимание луча для наблюдателя, и якобы опускание. Бесполезно, с геометрией человек не очень дружит. К этому мы, кстати, еще вернемся. Он хочет, чтобы луч был строго горизонтален, но в этом же диалоге заявляет, что это практически невыполнимо, с той точностью, которая требуется. И что же он тогда хочет, непонятно. А самое забавное, что выходит, что задача невыполнима, но им каким-то образом удалось сделать так, что луч как светил в полуметре от воды, так и светит в нескольких километрах от берега. Правда, это только со слов, ни одного кадра, подтверждающего все это в видео, все равно нет. Но это не единственный вопрос к эксперименту. Например, проблема с расходимостью луча, которую они так и не решили, в отличие от команды National Geographic. У них луч ожидаемо рассеялся и стал размером с саму лодку. Не помогла им эта самая научность учесть это заранее и решить проблему. Оппонент по этому вопросу отмолчался. Но еще немного об этом кадре. Оппонент сказал, что их эксперимент нельзя подделать. Конечно, нельзя, только если не поднять источник света чуть повыше, что мы и видим на этом кадре. Уточню, лазер у них якобы в 50 сантиметрах от воды. Но ну, хоть на этот вопрос плосковер удосужился ответить. Правда, это не особо помогло. Вместо адекватного ответа я получил поток несвязанных мыслей про блики на воде и какой-то загадочный конус между лучом и водой. Если вы понимаете его язык, переведите, пожалуйста, на человеческий. И еще один косячок. Совершенно случайно оказалось, что луч в какой-то момент светит выше, прямо на лист. В точности как у National Geographic. Я пытался выяснить у оппонента, как это можно объяснить. Кривые руки экспериментаторов, специальное манипулирование лучом во время эксперимента или очередное случайное доказательство шарообразности. А в ответ, ну ведь это же только на пользу сторонникам шарообразности Земли, что говорит о честности экспериментаторов. Вы понимаете уровень логики? Плосковеры накасались с проведением эксперимента, а то и вообще подтвердили широобразность, но оставили это в видео. Значит, они честные экспериментаторы. Значит, им нужно верить, значит, Земля плоская. Шикарно. Можете дать ему Нобелевку. Ну и очевидный вопрос, зачем вообще все было делать ночью, когда никакие данные визуально не проверить. Также я остался без ответа. И в конце я задал ключевой вопрос, а где же заявленный результат в самом видео? Где луч, упирающийся в лодку на высоте 50 см на максимальном удалении от берега? А нет его. Нам предлагают верить авторам исключительно на слово. Ну и чем закончился диалог, вы можете сами увидеть в соответствующей ветке. Спойлер, ничем, оппонент слился. В итоге, эксперимент пустышка, как и всегда у плосковеров. И если они даже такой лаже готовы поверить, то им можно любой майонезик в голову залить. Во все поверят. Как вы понимаете, возврат к официальной картине мира тут уже сильно под вопросом. Эксперимент, о котором плосковер просит, есть. Все тот же отношенный географик. Но он ему не поверит, потому что видео можно подделать. Все, как я и предсказывал в предыдущем видео. У нас все видео по умолчанию подделка, даже если нет конкретных претензий. А у них даже очевидная подделка принимается за неполживую истину. Поэтому оппонент заикнулся про личное участие в таком эксперименте. Что ж, флаг в руки, ждите результатов. Или не ждите. И на этой ноте перейдем ко второму оппоненту. Тут тема попроще, правда переписка перескочила и на другие мои видео. Суть тут похожая. Человек смотрит опровержение плоской земли и лишний раз для себя убеждается, что земля якобы не шар. Хотя он так и не сказал, как он изначально стал плосковером и чтобы его смогло вернуть в ряды шарафилов, тем не менее случай интересный, стоит его разобрать. В качестве примера он привел мое же видео про Солончак и вулкан. Мне трудно без смеха все это комментировать, но все же придется пройтись по основным моментам. Естественно, первый так называемый «козырь» против меня — это видео о фонке Астраханского. До сих пор смеюсь с его разоблачения. Оппонент так и говорит. «Я все проверил, как и обещал Офонасий, там действительно есть рельеф, который частично скрыл вулкан». «Окей», — говорю, — «покажи рельеф». Тыкал он пальчиком в карту, тыкал, так ничего и не натыкал. Рельеф загадочным образом исчез. Но это не смущает оппонента, и он ожидаемо переобувается. Оказывается, так и должно быть на плоской земле. Начал он рисовать одному ему понятные линии, и по этим линиям он делает вывод, что ничего не скрылось. Забавно вообще наблюдать за такими переобуваниями. Ты же только что утверждал, что за рельеф скрылось, а тут сам себя за кусаешь. Но мы в порядке эксперимента не обращаем внимания ни на это переобывание, ни на то, что человек не понимает разницу между кривизной и рельефом. И пытаемся максимально доходчиво втолковать азы геометрии в эту голову. Вот посмотрите, может это я как-то непонятно объясняю. Вот вулкан, вот вторая вершина. Их высоты известны. И от уровня моря, и от высоты солончака. Неужели это такая сложная задача для пусковера? Найти уровень подножия вулкана знает только эти два значения. Видимо, слишком сложное для моего оппонента. Я даже накидал ему кучу фотографий этого вулкана с разных расстояний. Да и он сам кое-что нашел. И даже это не помогло. Не скрывается, и все тут. Я упростил задачу до минимального возможного уровня, чтобы даже мой оппонент понял. Вот, посмотрите. Два здания, высотой 100 и 90 метров. Задача определить, где подножие у зданий. Угадайте, справился ли оппонент с этой задачей? Вы угадали. Он не осилил. Так что я просто сдался, поскольку понял, что с таким диагнозом уже не лечат, а просто изолируют от общества. Прав я или нет, не знаю, рассудите сами. Но, по-моему, геометрическую импотенцию уже поздно лечить в таком возрасте. А хроническое перебывание тем более. И я вот подумал, если эти двое такие, то что же с остальными? Ладно, думаю, можно подвести некоторые итоги. Плосковерами становится попав в примитивную ловушку, рассчитанную не на совсем умных людей к тому же не имеющих критического мышления. Как правило, первой ловушкой становятся примитивное видео с YouTube, состоящие сплошь из ошибок, лжи и непроверяемой информации, от таких же профанов и неучей. Неудивительно, что определенная категория лиц ведется на такую чушь. Также этому способствует слабый иммунитет ко всей этой ерунде из-за пробелов образования и вообще отсутствия знаний об окружающем мире. И это все совместно с побочными симптомами. Такими как слепота к аргументам и опровержением, аллергия на противоречащие плоской земле факты, острая реакция на нестыковки их же сказки. Многие мои единомышленники не дадут соврать, но упорно игнорирование неудобных вопросов, уход в гнилую демагогию, а также массовые баны знакомы каждому из нас. Но самое сложное это то, что обратный путь из этого мрака тяжелее. Четкого ответа, что же убедит плосковера в том, что Земля шарообразная, я так и не увидел. Похоже, они и сами не знают. Наверняка многие сталкивались примерно с таким замкнутым кругом. что тебя убедит? Реальные фото Земли из космоса. Вот смотри. Не, это фейк. Почему? Все фото Земли из космоса фейк. Почему ты так считаешь? Потому что таких фото не может быть. Почему? Потому что Земля плоская. В общем, пока в голове у плосковера что-то не щелкнет, его ничто не разубедит. А еще признавать, что все это время был идиотом, довольно трудно. Не каждый найдет в себе мужество для этого. Это как с пластырем. По чуть-чуть отрывать долго и мучительно, а резко, больно и страшно. Вот и сидят с пластырем, да лайкают, не глядя всяких проходимцев. Выводы, как всегда, делать вам. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.